Не так давно яхнувшийся французский актер Жан Дибартье принял российское гражданство. Если он еще будет наведываться в нашу страну, чтобы ему дурно не стало, когда он на секунду отвернется от Путина и выйдет, что тут творится. Мы, соответственно, поможем ему это все не видеть, а то ведь покрутить собой и поможем ему сделать непроворчные и Итак, листик бумажки складываем пополам, отгибаем уголочек произвольно, произвольно отгибаем и начинаем складывать тоже произвольно. Я тут линию более чем произвольно выбрал. Опа. Все сложили. Теперь сзади точно так же от ЕБМ достаточно произвольная. Примерно настолько же можно чуть поглубже уголочек. Так. Теперь вот можно по этой вот линии отогнуть вниз для душки. Вот этот фиксатор для ушей. Не знаю уж как еще назвать. И тоже достаточно произвольно так э, раз перегибаем. Ну вот, собственно, и все. Очки готовы. Повторюсь, для жира против потребуется Ватман, так как у него и голова помассивнее не налезет, не налезут такие очки, и ватман хуже пропускает свет. А мы с вами, истинные граждане страны, будем порядок наводить николунаду.